Я знаю только, что мне Янукович сказал, а он мне сказал, что он таких приказов не отдавал и, более того, дал указание э, после подписания соответствующего соглашения даже вывести все подразделения э, милиции из столицы. Э, э, если хотите, я вам скажу даже больше. Он мне по телефону звонил, я ему сказал, чтобы он этого не делал. Я говорю, у вас наступит анархия, хаос наступит в столице, пожалейте людей, но он, он все равно сделал это. Как только он сделал, так захватили и, и его офис, и, значит, и правительство, и, и начался как раз, тот хаос, от которого я его предупреждал, который продолжается до сих пор. Может а начаться война, вас это не беспокоит? Нет, случаи, меня, не если спо... Нет меня это не беспокоит, потому что мы не собираемся и не будем воевать с украинским народом. Украинского войска есть, армия есть украинская. Я, Или знаете, вы не мерите, что... Послушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы... Примем такое решение только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине. Наши западные партнеры делают это на Украине и первый раз. Мне иногда складывается впечатление, что там за большой лужей сидят, где-то в Америке такие сотрудники какой-то лаборатории. И как над крысами там какие-то проводят эксперименты, не понимая последствий того, чего они делают.